Приветствую вас на канале Максим Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем двухкомнатную квартиру с отделкой под ключ в закрытом комплексе в Еблуновском. Вот так выглядит дом перед домом. В дома два подъезда, остались пятые этажи, четвертый, третий этаж. А двухкомнатная квартира 62 квадратных метра. А Вот так выглядит двор перед домом. Дом сам пятиэтажный, лифта вот нет. обратная сторона дома. На эту сторону выходит э, два окна, две спальни с балконом. На ту сторону дома выходит э, кухня. Во дворе тут большой такой двор благоустроенный. Рядом семиэтажные дома. Заходим в дом. Это квартира на, на этаже. Их получается 5 штук. Две квартиры с одной стороны отсечены дверью, одна в общем ну, в общем дворе. И две квартиры с этой стороны отсечены дверью, там можно, можно ее закрывать. Входим внутрь комнаты. Квартира, дверь металлическая, хорошая, подзамен не требуется на полу. Линолеум. Коридор узенький, где-то порядка 7 квадратных метров. Из коридора налево у нас уходит одна комната, она порядка 20 квадратных метров. 19, ширина у нее порядка четырех с половиной метров, большое окно. Квартира смотрит на восток с видом во двор. Межкоматные двери. Установлен поклеенный обои. Мешкомнатные двери неплохие. Открываются, закрываются. Электрическая разводка произведена. Пойдемте посмотрим дальше. Еще одна комната. Она квадратная. Порядка 16 квадратных метров. С большим окном и балкон. Опять же, выходит на восток. Балкон 3 квадратных метра. Металлический двор. Комната. Здесь у нас санузлы здесь ванная комната на полу капель установлена ванна рукомойник это у нас полотенцесушитель здесь туалет в туалете установлен унитаз и счетчики на воду на горячую, ой, ну, на холодную воду потому как горячая вода собственная и сюда мы попадаем, здесь кухня, порядка 12 квадратных метров, она квадратная, очень хорошо установится может быть диванчик и сама установлен двухкомнатный газовый котел. Здесь еще будет стоять газовая плита, она входит в стоимость этой квартире газовый счетчик установлен. Вид из окна Там в подъезде, двор, на этом дом.